Сегодня иностранный язык нужен всем для учебы, работы и отдыха. Главный вопрос какой способ обучения выбрать? Наш ответ Изучайте иностранные языки вместе с нами. Школа иностранных языков онлайнлендж.ру Изучение языков онлайн – это оптимальное сочетание цены, времени и результата. Больше не нужно тратить силы на дорогу, подстраиваться под расписание преподавателей. Вы сами выбираете удобное для вас время и место. Все, что вам потребуется – это доступ к сети интернет, микрофон, наушники, веб-камера и программа Skype. Изучение языка проходит по специально разработанной методике – индивидуальность преподавателям, который все свое внимание уделяет именно вам. Также вы можете посещать онлайн-лекции вместе с другими участниками в реальном времени. Уроки проходят в доступной и интересной форме, что делает процесс обучения наиболее эффективным. Домашние задания, слайды и аудио-видеоролики с обучающим материалом, а также все необходимое отсылается вам по электронной почте. Наши преподаватели готовы ответить на ваши любые вопросы и довести ваши знания до совершенства. Не откладывайте свои планы, назначайте время занятий. OnlineLanguage.ru – виртуальное обучение, реальные знания. Пробный урок бесплатно.